Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Присяжные посчитали, что экс-майор ВДВ, подручный шакро молодого Батырбик Мурадов, в 2016 году организовал похищение бизнесмена Бориса Минахи. Он утверждает, что действительно разрабатывал подобный план, но затем отказался от этого. Коллегии присяжных Московского областного суда, признала виновными и незаслуживающими снисхождения фигурантов дела о похищении в 2016 году бизнесмена, гражданина США Бориса Минахи. Об этом сообщает коммерсант бывшего председателя исполкома Союза десантников, экс-майора ВДВ и подручного вора в законе Захария Калашова, Шакро Молодого, Батыра Бекмурадова а также бизнесмена Давида Мирзоева, которого газета называет близким к основателю компании Вимбильдан Давиду Икабашвили, обвинили по СТ-126 УК «Похищение человека» и СТ-330 УК «Самоуправство» присяжные посчитали бекмурадова организатором преступления а мирзоева подстрекателем фсб завела дело на бекмурадова и мирзоева в 2019 году по версии следствия в ночь на 9 июня 2016 года неустановленные лица остановили автомобиль минахи возле его дома в подмосковных горках 2 на рублевском шоссе связали бизнесмена и водителя надели им мешки на головы увезли в сторону соседнего поселка и заперли в гараже. От Минахи нападавшие требовали признать долг в 21 миллион долларов перед Давидом Якобашвили после сделки по продаже элеватора в порту Ейска на Азовском море, говорится в статье. Лиц, напугавших предпринимателя, найти не удалось, но следствие пришло к выводу, что похищением Достанциона руководил Бекмурадов, а потолкнул его к этому Мирзоев.